Вопрос. При обгуле двух или трех маток в основной семье обязательное условие поворачивать корпуса? Желательно. Желательно повернуть для чего? Особенно средний средний, верхний, если самый верхний, допустим, третий корпус и нижний, литки в одном направлении, то расстояние между вот этих литков достаточно большое, блуждание маток, так, ну может там, но это редкость. А если вот второй корпус будет, то есть три литка будут в одном направлении, да, вот здесь они будут, ну довольно такие на коротком расстоянии друг от друга. Бывает, матки блуждают и наблюдается потеря Поэтому с целью большего обгула в процентном отношении количества маток, раз уж вы задались целью столько корпусов использовать и столько маток обгулять, значит, пожалуйста, постараемся сделать вот такой вот вариант технологический, чтобы получить на выходе больше количества обгула маток. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, бывает ли случай гибели маток зимой в изоляторах по причине отличной от смещения клуба? Ну вот, не смещение клуба, а по другой причине. Могут ли они гибнуть? И вот какой процент таких случаев? Спасибо. Очень... Очень редкий процент гибели просто, ну, как, в принципе, как и, и обычно, по старости, возможно, это наблюдается. Бывает, я перед этим в преимуществах самой верхней достоинства изолятора, что это инструмент селекции. Матка в замкнутом пространстве с какой-то скрытой патологией или со слабой физиологией, не выживает. Поэтому может быть и по этой причине. Но чтобы, если клуб был нормальный, и изолятор в зоне захвата клуба на протяжении всей зимы, и погибло матка. Но может на процент 2 больше, чем в обычном свободном перемещении. Причина, да, причина гибели только если бросили оставили много рамок, губ взбился на одной стороне, всю. Вот это основная причина гибели маток в зимний период. Я могу вмешаться, а вы позже можете перевести на российскую мову. Я все пригадую себе такой, ну, инцидент. Я купил репродукционную матку, с которой от моей до осени не достал ни одной дочки, або я их менял, або бджоли их меняли. Я эту а по поместил в изолятор, она сама была в семье и весною увидел такую півматку без мітки. Зробили маточник в изоляторе и вышла такая плюматька, не матка, не матка, не жила. А тья, а была мертва. Вот такие мои. Наблюдение, да, Я спасибо. Сюда. Да, ну матка хорошая, продуктивная, племенная, покупная из питомника. Матка помещенная была в изолятор. Зимой пчела ее просто заменила, прям в самом изоляторе вышла молодая матка, а та погибшая, это племенная породистая, а ну, такие вот бывают. бывают, такие. Почему весной, я вот перед этим говорил, весной желательно выпуск маток не затягивать, потому что породы мешаются, если южные породы подмешались, то, значит, обязательно после первого облета у них они уже на взводе. А раз уже активность пошла, матку начинает кормить, Переводить на другое качество питания, на маточное молочко, можно наблюдать и разбросанные яйца, и даже языки отстроенные, и трутень в этих яче... появляется в этих ячейках отстроенных, пускай это пчеловодов не пугает, это нормальное явление. Все, пошла активность. Поэтому не затягивать с выпуском маток, не ждать, когда там появится обножка, она может появиться еще не скоро. Именно во избежание потери маток, по этой причине, что, вот как сказал Игорь, Польша, вывод маток может произойти бесконтрольный в самом изоляторе. Только чистительный облет, все, выпускаем маток. Даже если похолодает на какой-то период, там, на неделю, даже две, пока матка начнет сеять, пока появятся яйца, пока появится личинка, уже неделя пройдет, пока личинка. Запасы перги будут, обязательно постарайтесь как-то сохранять запас перги или же в гнезде, крайними ставить крайними, если негде, ну, нет условий хранить в течение зимы при плюс 10, стараться не перемораживать рамки с пергой. А давать вот на такие форс-мажоры весенние пергу для того, чтобы кормить старшую личину. Потому что маточное молочко будет кормить пчела за счет собственного белка своего жирового тела, оставшегося. А вот перга, конечно, не помешает. Так. Слушаем дальше. Все, я сказал, нет вопросов. Владимир Егорович, а если изолировать маток в зиму не так, как Вы практикуете конец июля, начало августа, а конец августа, это нормально будет или это хуже вариант? Очень нормально. Я в прошлом году по просьбе трудящихся обкатал трехразовую зиму и изоляцию в сезоне. За 2,5-3 активного сезона, очень короткий, для нашего для вообще-то изоляции маток за три месяца умудриться трижды заизолировать, это, конечно, ну, оно стоит того, стоит внимания, это, это технологичность. Потому что бывает, вот сейчас Игорь Павлик подтвердит Польша, у них в сентябре месяце еще взяток идет золотарника или ланчай товарный мед сентябре месяце. Они закрывают в начале сентября. Был я в Азербайджане, там тоже два главных взятка. Один в середине лета, по-моему, июля. Второй в сентябре тоже. Поэтому пчеловоды должны примениться чисто по своей медоносной базе. Я в прошлом году, по позапрошлым году, два-три сезона подряд пробовал изоляцию трехкратную. Заизолировал Полностью на месяц, даже больше. Июль взял подсолнух и маточное молочко все собирал. 1 августа ни единого расплода даже печатного, даже трудного. Выпускаю маток с изолятором, обрабатываю семьи от клеща. Понятно, что идеальная ситуация сбить клеща по максимуму. И в зиму уже это количество расплода которое будет за август выращено, Пойдет пчела из этого расплода в зиму. В конце августа, в начале сентября я закрывал в изолятор третий раз. Уже третий раз и до весны. Спасибо. Так что все без проблем. Любая, любая изоляция. Главное, чтобы вы знали, что вы преследуете, что происходит, и какая пчела должна пойти в зиму, насколько она неизношенная, и где она максимально, полноценно должна на чем выкормлено? Вот у вас есть в августе большое количество пыльценоса. Пожалуйста, в августе на, на, нарастите эту зимующую пчелу. Закрывайте в конце августа в изолятор или в начале сентября. И это будет ваше золото зимующее для зимы. Если это у вас на протяжении июля, вот, э, рубеж, июль-август, вот, на, это наша местность, Середина июля, где-то начало августа. Ну, больше июля захватывает. Мы в этом периоде, я в этом периоде наращиваю зимующую пчелу. И с 20 до 1 августа закрываю. При наличии максимального количества разного расплода, разного возрастного. Где-то, ну, я не знаю, в переводе надо дам. И две матки, не забывай, что две матки работают, подходят уже к последнему взятку. И тогда закрываю уже все до самой весны. 8 до 9 месяцев. 8-9 месяцев. Матка работает 3,5-4 месяца максимум в сезоне. Максимум. Не важно. Вот говорят, а у нас же еще и летают и в сентябре, а у нас еще летают и в октябре, а у нас еще летают и в ноябре. Ну, ну и так что, как, как они летают? Ну и пускай летают. И у меня летают. До Нового года летали в прошлом году. Но одно дело летать... И кормить непонятно кого и зачем, включить этот конвейер самосъедания. Или другое дело просто летать, ориентировочный блед, когда нет расплода ни по помойкам, ни по мусорникам не собирает там и биаз пчела. А просто разведка там и далеко не летает. не потому что нет смысла ни поиска, ни перезаражения клеща не будет. Если даже и будет, он абсолютно бесполезный для. Нанесение ущерба зимующей пчелы, потому что нет расплода, ему негде размножаться. Так что как вы определитесь, где вам как и когда лучше по вашей ситуации изолировать, все, стержень будет логическое сознание. Должна пойти в зиму пчела максимально неизношенная. Износ что дает пчеле? Выделение маточного молочка при кормлении расплода. Второе – клещ. Вот мы сформировали этот такой потенциал большой, неизношенный, и запускаем его в зиму при компактности, максимальной компактности гнезда. Так, расширенный вариант ответа. Ясно, спасибо. Спасибо, отлично. Женя, ну твой выход. Владимир такой вопрос. Как лучше сделать старт весенний на матке, которая которой будет две разных семьи, и одна матка будет в изоляторе, а другая будет в свободном, это в плане зимовки. Вот как сделать лучше двухматочный старт в этом варианте? Спасибо. Там единственное, что нужно будет затем перетасовать расплод. Поставить их одна на одну. Допустим, внизу уже желательно, чтобы это было так. Внизу с расплодом, а верхняя с изолятором. Если, конечно, она маленькая. Если наоборот получится так, что сильная с изолированной маткой, то будет под низом. А вверху будет та, которая уже работает. Ничего страшного. Выпускайте матку с изолятора внизу. Допустим, у вас изолированная внизу. А вверху уже работает. Пока еще они на, на разделительной решетке и пленка. Вы, когда выпустили матку внизу, она только начнет сеять. Вы в верхней семье заберите открытый раствор. Стряхните пчелу, открытый раствор, хотя бы одну рамку. И поместите в нижнюю семью. Уравнять вот этот биологический фактор. Биологическое состояние семьи, обеих отделений. Туда пойдет молодая пчела на кормление. Она не агрессивна. Это начнет матка сеять, все. Вот тогда отворачиваемый уголок, через сутки-двое. Пойдет туда первая молодая пчела, и они объединятся. Постараться после очистительного облета это сделать в течение двух, ну, до трех недель. Если мы успеваем это сделать, Любые варианты объединяются, любые варианты приемлемы, потому что у пчелы просто взрыв инстинкта накопления, как можно быстрее накопить силу семьи, до, дойдя до кульминации, и природе должно наступить деление, отраиться. Им сейчас не до вот этих вот разборов. Они сейчас в содружестве, хорошо дойдут. Если уже поменялось первое поколение, матка вышла на максимальную яйцекладку. Феромон там, присутствие феромона, как и, как и ярко выраженная индивидуальность семьи, уже там настолько, настолько активно, что тут примирение уже. А если еще появился трутневый расплод, то тут только через сетку предварительно, общим запахом. Вот тогда можно. Но вообще старайтесь, раз уже тема привлекла, видите в этом смысл, значит все все силы, все время уделить на то, чтобы в кратчайший срок после очистительного облета распределили семьи визуально по лету, увидели, где самое слабое, где самое сильное, вечером принесли или рядом поставили, или сразу поставили наверх, а затем спокойно, среди дня уже вы будете делать эти все работы, механизмы. Ну, объединять уголок отвернули вечером. Все работает без преимущества двухматочного в двух номинациях. Во-первых, соревнования феромонов. Раз, очень важно. Соревнования, я не знаю, что там, переходящий выпила неделя, неделю там, не знаю, что соревнования у них или конкуренция феромона, но тот факт, но факт тот, что они не сокращают свою работоспособность. Когда уже одиночки, уже на деревьях там половина, а эти еще работают. Это первое. Второе. Вот вопрос был в комментарии по параличам, по вирусам. Вирусный паралич. Все пчелоды прекрасно знают, что матки могут быть причиной носителя какой-то инфекции, каких-то вирусов? Да, может быть. Матка – причина этой проблемы. Так вот, вирус, параличи бывает двух видов. Острый и хронический. На счастье, эти два паралича – так, антагонисты. У них есть это ахиллесовая пята, по которой нужно ударить. И вот две матки – может, это совпадение, может, мне это так хочется. Но двухматочное содержание вот сейчас выровняло. Они антагонисты. Они при разных температурах 34 и 36. Один развивается активно при 34 вирус, другой при 36. И вот, вот эти вот перепады температур может есть самоподавление, потому что они природные биологические антагонисты. А уже какой огрызок остался таких? этих. После этих разборок вируса уже иммунитет пчелы дорабатывает. Поэтому именно двухматочный, две в двух номинациях преимущественно. И рабочее сохраняется состояние надолго двух маток. И, пожалуйста, профилактика, возможно, этой, этого паралича. Так что весна, вся зима впереди. Презентацию сейчас я закончу, обкатаю. При желании дальше будет по... Технология маточного молочка, оно связано слегка с апитерапией, понятно, раз у меня маточное молочко, 25 лет, значит, если наработки какие-то в плане применения, противопоказаний. Можем, если желание есть, прокатаем эту презентацию. Ну, а затем все варианты на доске, я же не зря там сзади висит у меня, будем все нюансы уточнять там. Для всех конструкций, лежаки, система Озерова – мы начали с двухсемейного, сейчас будет двухматричная конкретно, и именно акцент буду делать на весенний старт. В весеннем старте подводный камень очень серьезный. Две матки в одной семье – это не значит и не означает автоматического увеличения семьи в два раза. Матки не делают чего, уже все условия. Уже Малыхин протарахтил с этой темой, не матки делают пчелок а пчела делает пчелу, вернее, выкармливает. Матки просто сеяли. И вот очень часто бывают две матки, четыре рамки всего. Сила распределили, каждый по четыре, и на упреждение, чтобы сеяли. Да, они насеяли. Они насеяли, но затем почему-то появилась болезнь расплода какая-то. Почему-то. Поэтому тут, здесь нюансы. Есть серьезные подводные камни. Значит, нужно максимально эту тему запустить со стопроцентным положительным выхлопом. Чем мы будем заниматься? Евгений, твой доллар не пропадет. Обещаю. У меня еще есть вопрос. Пожалуйста. У меня часть семей зимует с одними матками в изоляторе. Я планирую их весной объединить. Что мне лучше сделать? Сначала их освободить из изоляторов, а потом объединить? Или объединить, потом освободить из изоляторов? Без разницы. Без разницы. Без разницы. Спасибо. Чтобы одинаковое, обязательно должно быть одинаковое состояние биологическое, я тебя подчеркиваю. Биологическое. Если они начали сеять, значит яйца должны быть и в нижней матке, и в верхней Если расплод открытый какой-то, и там, и там. Почему вот Евгений задал вопрос, если одна матка весной уже сеет, то есть в одной семье, а в другой еще не сеет, как тут распорядиться? Можно здесь создать равновесие по биологической вот этой ценности, однозначности. Все весной регулируется, все выравнивается. Понятно. Спасибо. Добрый вечер, Владимир Николаевич, слушатели ЗУМа. Хотел бы вопрос. Не только извините, скажите, пожалуйста, ваше мнение. А может быть, не спешить после первого весеннего облета выпускать матку сразу, а сделать такую логическую выдержку? В том тоже есть резон. Есть резон, конечно. Единственный подводный камень в том случае, как бывает, открываешь матка. Я выпускал одно время 15 апреля. Вот посадил 15 июля. С Марой мы, когда тесно сотрудничали, он вот застолбился всеми фибрами и мыслями вот именно на 15 июля. Ну и я повелся на это 15 июля. А у него была мысль клеща, естественным способом уничтожить, дать ему там... Серьезный разрыв, где-то 180 дней, поэтому 15 июля. Ну, так как точка счета была в изоляции у меня 15 июля. И до 15 апреля аж сидел. 1 апреля, ну, зима холодно, холодно, холодно. 1 апреля вроде как какие-то признаки тепла. Две матки успел выпустить, опять холода на две недели. Я ж до 15 апреля. 9 месяцев просидел. То есть все будет зависеть от того, как у вас будет активность в семьях. Есть, открываешь э, э, семью, достаешь изолятор, то да нет и признаков никакого воскового строения. понимаете Здесь без проблем, можно дождаться пыльцы, пока пойдет э, пчела не будет изнашиваться, не будет лишних вот движения поводу в холодное время застывать там на поилках этих Конечно, так мы и делали, так оно и срабатывает. Но пошли Друзья у нас в карманах привезли одну породу, один сосед, тот в другом кармане еще какой-то, появились южные породы, смешались, а та два месяца -то посидела в безоблетном периоде, уже все, корова уже ее рвет. Уже надо, как только первое окно облета, соответственно, переводят на качество кормления другое, и вот тут уже проблемы. достаешь под изолятором языки, уже трутовые, там появляется... И в основном расплод рутовой. Почему? Потому что, понятно, матка, если разбрасывает без, без контроля яйца, то будут гоплоидные яйца. И, соответственно, и мостики внутри, и может появиться маточники. Вот и, и Игорь Павлик в Польше подтвердил, что посадил матку в изоляторов. За зиму вывели свою, молодую. Какая судьба будет у нее, не знаю, какая была. Но факт тот, что это присутствует. И как подводные камни в конце я специально вывел вот эти недостатки технологии, Подводные камни и отрицательные стороны. Могут не затягивать в зависимости от того, что у вас за порода. Пронаблюдайте, как от сезона к сезону, какая картина. Если все нормально, пожалуйста, дожидайтесь. стопроцентная логика, так оно в принципе должно работать. Спасибо. Я еще хочу пригадать, что я э, ту матку, за которую я згадував, я с ней не мав ни одной дочки. Она была такая плохая, что або бжоли э, меняли ту, э, ну, то, что я потягнул от нее материал, або я был невдоволен и менял этой матки. И вместо... Э, Самому дійти до мудрого витнеску, щоб чтобы ну, скоротить жизнь, я еще и хотел их ще еще до наступного сезона. Жале, мне показали, какой я дурный. Почему мне было трудно То, что вы сказали, та, та, та, та задача та изолятора, а также друга, что есть инструмент селекции Сам, да то селекции да. okay. поэтому матки матки из каких-то специализированных матководных хозяйств это еще не стопроцентный показатель качества и мы часто с этим сталкиваемся ну, это не камень в огород матководом просто Нереально так получить, что все 100% матки, которые выводятся, обгулится Тут сам обгул, если уделено внимание, было максимально профессиональное выводу маток, перенос, там, ну, кормление, обгул, кормление Пробуксовать обгул. Так что тут почему я всегда настаиваю человодов, кто занимается сам выводом маток, побольше выводите маток, побольше. Они отфильтруются. У меня к концу сезона, три этапа, когда я вывожу маток, в три этапа. На Акацию, на Липу, на Пацанов. И они каждый последующий этап партии вывода маток перестраховывают первую. Потому что первой выбраковывается процентов 10 минимум. Затем последняя партия перестраховывает среднюю или первую. И получается, что на конец сезона промониторю картины. 30% я сам выбраковываю. Плюс еще что-то может и сама природа изоляция зимы. Так что большой выбор, большое присутствие маток, плюс пчела еще поможет вам выбрать. Две матки в изоляторе, не в изоляторе, а в семье. Даже в активный сезон они выберут лучшую. Бывает убирать сразу, если там, разница в количестве расплода в два раза, они убирают, чтобы она и под ногами не путалась. То есть, ну, хорошая тема и двухматочная, видите, изоляция матом, двухматочное содержание, они как-то так срослись, как, как сиамские близнецы, эти две темы, и одна другую подогревает полезными такими моментами. Владимир Иванович, вопрос можно? Нужно. А, вот мы матку изоляции, ну, сняли, да, она начинает усиленно откладывать яйца. Можно ли подкармливать или нужно ли подкармливать семью для ну, увеличения там расплода, для поддержки пчел? Как вы относитесь к этому? Ну, и вообще-то, вообще-то я лично категорически против любых стимуляций. Если, конечно, уже вопрос стоит, не до жиру быть бы живым, там, по минимуму, а растут нужно кормить, то, конечно, из двух зол меньше выбираем. На безрыбье и рак рыбы. Тут уже даем углеводы, как получается. А так тема. Я стартую полностью медовый корпус под стартовым гнездом. Две, две матки или одна матка. Все вы прекрасно в роликах видите. Целый корпус медовый. Целый медовый корпус. Вот, пожалуйста, вам какая картина. Можно дать... Тут же не забывайте, что рамка, рамка расплода – рамка меда. Есть понятие стимулировать, а есть понятие э, давать просто кормить, потому что там вообще ничего нет. Это разные понятия. Раз уже вы хотите простимулировать жидкой там подогревами, мало ли какие, стимулируйте только сильные силы. Откажитесь от этой практики количественного синдрома. Стимулировать слабые, вытянуть за уши их, потом не уставить их у забирать. Стимулируйте сильные семьи, там есть кому кормить. Пошло масса расплода на втором поколении, печатные можете забирать и подсиливать молодые семьи. Вот это будет разумный подход. Будете использовать сильные семьи, раскормленные, расстимулированные как доноры. Туда будете печатные давать, а чтобы это не задурела сильная семья, раскоханное, туда будете давать открытый расплод от отводков, для того, чтобы они больше находились в рабочем состоянии и воспитывали, выкармливали, потому что там есть кому. Но и откажитесь от стимуляций весной слабых семей, когда природа еще, микроклимат создать тяжело, температура колеблется зимой до заморозков, а мы сейчас быстрее подогревы, быстрее в баночки туда сиропом, чтобы матку стимулировать. Не забываем, что стимуляция – это, да, мы простимулируем, а кормить кто будет? Кормить все равно будут пчелы кормом тем, который находится в рамках. Это перга и это мед. А то, что стоит баночка майонезная, так, для отвода глаз и для, или для самого успокоения пчеловоду, что он что-то делает для пчелы в этом сезоне и спокойно спит теперь. Поэтому стимуляция, в моем понимании, должна быть, если уже присутствует в желании пчеловода, то только сильных семей. Логика железная. Простимулировали, насеяли масло. Все, берите расплод, помогайте слабакам. Слабые будете стимулировать, получите проблему еще с, с какой-то болезнью расплода. Вот вы против стимуляции. Я каждую весну э, давал э, гомагенат. Э, потому, потому что я борюсь против клеща, и э, у меня он излишки. Я не могу такое количество сам съесть. Вот я каждой весной давал э, семьям. Значит, я постоянно делал ошибку? Нет, гомагенат, э, белковый корм, да, он... Это польза. И вы слабым семьям давали? Я всем давал, подряд. Гумагинат не помешает абсолютно. Гомогенат – это не соевая мука, в крайнем случае. Понятно. Не дрожжи, это не сухое молоко, это не яичный порошок, это природа. Это вы с членной семьи его взяли и туда отдали излишне. Конечно, сработает. Вы обратите внимание, когда вы трутня где-то режете, капает на бруски, капчела. моментально, вся сразу, и как насосы, и нет. Понятно, они же не выплюнули где-то, это все пошло в дело. Ясно. Так, ребята, если вопросов нет, Значит, будем на сегодня заканчивать. Давайте на четверг попробуем, как мы будем выглядеть, как мы себя будем терпеть вот этом в этом сжатом таком графике. Еще и Зела будет в субботу. Что при случае, если мы растопщим этот коронавирус грязными подошвами, наконец-то, и встретимся, будем хоть знать кто мы, какие какие мы есть, и что мы уже где-то виделись. Так, все? Да? Значит, всем большое спасибо за участие. До, сред... до четверга, до 20.00 по Киеву. Готовьте вопросы. Как определимся с вопросами, посмотрим. Либо я прокатаю по слайдам эту презентацию, потому что она такая довольно объемная, захвачены все спектры пчеловодной практики, или же будем уже формировать семьи весной для двухматричного старта. Все в наших руках, по желанию и по просьбе трудящихся. Всего доброго, спасибо большое за участие, спасибо администрации за качественную связь.